Итак, всем привет, с вами Андрей, вы на канале AvixFans, и сразу я вас сразу попрошу, чтобы вас потом не задалбать, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайки. В этом видосе я расскажу, как же нас, нам отключить обновление Windows, потому что оно уже всех достало, правильно? Правильно. Что нам нужно? Это зайти, если вы на Windows 10, так как у меня, зайти параметры, и нам нужно в панель управления зайти. Как я это сделаю? Я просто захожу через центр управления сетями общим доступом. Зайти на семерке это будет проще некуда, просто в панель управления заходить. заходить. Я... Просто... Мне, мне вот лично просто так легче заходить. Дальше, что нам делать? Вот панель управления зашли, заходим в систему безопасность. Дальше администратирование Заходим и ищем здесь управление, управление компьютером. Правильно? Включаем управление компьютером. Появляется опять окошечко. Заходим в службу приложения и опять же службы. Вот у вас появляется много всего. Тут вы пишется, выполняется, либо не выполняется. И чуть у нас получается, сейчас я сделаю правее, у нас пишется а, отключена, либо вручную, либо автоматически. Вам нужно, чтобы была отключена. Самый низ здесь же, вот она у вас будет, в самом верху. Самый низ листайте, обычно оно в самом низу находится. Центр обновления Windows. Можете либо правой кнопкой мыши э, свойства нажать, либо просто двойной клик мышки э, левой что нам нужно? Вот видите, все. Вам Единственное, что здесь понадобится, так это тип запуска. Тип запуска, видите, вручную, автоматически, автоматически, отложенный запуск. Вам нужно просто э, сделать отключена и нажать применить. Тогда, только тогда, она у вас отключится. Может быть еще такая проблема, что вы при перезапуске, она опять начнет включаться. Вы просто таким же способом опять заходите и отключаете ее. Она вот в конечном итоге, все ну, такое может повториться, лишь может один, ну, максимум, ну, просто максимум два раза. И то, скорее всего, вряд ли. Вас, вам достаточно будет одного раза просто отключить, и она просто не будет обновляться, и ничего такого вас задолбывать не будет. На этом все. Всем спасибо за просмотр вас отключена Windows, вы можете жить спокойно, у вас в вашей жизни появился какой-то смысл. Да? Всем до скорой встречи и пока!